Классный. Я закончу уже вам продать Вы их обязаны продать. Нет, у меня написано договор, что я не имею права продать просрочку. А в гражданском кодексе 437 тридцать 5 такие? Нет, нет, Написано, что вы обязаны продавать тот товар, который на полке. Я не могу, они просрочены. Звоните супервайзеру. Да мне все равно звоните сами. Уверен. А где ваш бейджет? Нет. А вы вообще кто-то за тут? Нет, ты тетка снаружи какая-то, ты не коси. Вы идите, горячие линии звоните, вы же любите звонить горячие линии? Звоните. Вы что добиваетесь? У меня тоже свои права. Вот это поворот! У меня тоже свои права, как продавца. не продавец? Сейчас я присылаю новые сосиски, я продавец. Пропускаю людей. Нет, нет, нет, мои сосисочки мне верните, пробейте. Я не буду пробивать, вам просроченные сосиски. мои сосисочки вернете? Вы любите? Продавайте. У меня есть что не могу продавать, продавать просроченные. Я вам сейчас а покажу. А выкладывать вы можете на полочку? Что? А выкладывать на полочек вы 11 рублей. Простую а, да, просрочку еще никто сегодня не снимал. А э, сегодня? Сомат. А вчера, позавчера, три дня назад? Мы пропустили, бывает, что факт. И так каждый его же день? Нет. Как нет? Не каждый. Нам пакет нужен? Нет. есть а ты? <связать> Может, прийти к нам поработать, Затус, снимать просрочку, ходить да? вместе четыре рубля. Вы а, же любите это делать. То есть за то, что я буду снимать просрочку, будут платить деньги? Ну, устраивайтесь к нам. Я вопрос задал. За то, что вы будете снимать просрочку? Да. За то, то, что вы будете день. работать у нас он будет. И а, снимать, есть, снимать, снимать ее не надо. Просрочку. Вы будете Да, конечно. Те, которые я выбрал, навязывать вот. товар нельзя, я выбрал другие Это такие же, но... В такие прав же. да. мне все равно уже своим законами. у меня есть свой закон, а, я вам просроченный товар не буду закон? продавать. Какой у у меня договор, я подписывала о том, что просрочку продавать я не имею права. А что же вот вы ее все? раньше не стеснялись, продавали? А что же вы ее выкладываете? Я лично ее не продавала он а пробивал вы... до этого. А что вы выкладываете привязываю. на полку? Мы не выкладываем просроченный товар. Да, ну просто не успели снять. Вот и все. И так Это каждый Это человеческий факт Трое суток. 37 суток. Да? Какие тридцать Ну Конфетки были на тридцать. Ну, бывает, ну, да. Тридцать семь не подряд. один рублей. Больше, да. Сто рубль. Мне надо На мне мои... словам ко мне придираться. У меня На тоже мне... есть свои права. Я рад за Вот права. и я тоже рада. Вы будете покупать свои. Да, сосиски? те товары, которые я выбрал по своим вам. правам. Я а не не у меня есть права. Я не знаю. Позвоните горячие меню. Вы же любите да. звонить. Да. Да. Да. Любите звонить. Звоните. Спасибо. Любите Спасибо. звонить. Звоните, чего вы добиваетесь? Я добиваюсь, чтобы не Какие? Те, которые я выбрал. Вы хотите вернуть деньги и поесть лисицу? Я хочу купить тот товар, который выбрал я. Я на это по закону Вот такой же товар. Я не просроченный, ну, я автор. продать не могу. Вот Вы такой его же не товар. А я сейчас пойду нельзя? сниму его, утилизирую надо сразу же. Надо его сделать трое суток назад. Ну, приходите к нам, садитесь вместо меня для на кассу, я пойду утилизировать. Для чего? Потому что у нас не хватает можно сотрудников. Сейчас, можно сейчас сесть на кассу? Нет, надо устроиться официально. Так еще раз, для чего нужно приходить нет, к вам? Уметь книжку. Покупайте сосиски, выкидьте, покупать. Да, конечно, Покупайте. я же сказал, я же вам принес, где мои вот сосиски. Вот они. Нет, это не мои я сосиски. Я не могу вам говорить, я Я не буду продавать. Звоните супервайзера, хотите? Я договор свой открою. У меня Принесите, написано, я не имею права. Да кому я мне? буду показывать? Супервайзер мой знает договор. Я вообще не знаю, кто передо мной сидит, даже без ну, бейджика. Ну, вы будете покупать они? Да, я же сказал, третий Покупайте. раз говорю. Ну, да. Да, дайте мне мои сосиски. Вот они. Нет. Но я не буду эти Те, права. которые вы себе в машинку зачем-то суете. Я не в сую, я их держу в руках. Ну они у вас вот по красотам. Я их держу в руках. Ну, так держите выражение. Мимо. имею Выбирайте. выражение. А где выбирать надо? В голове своей. Ну, я Выбирайте выражение, выражение как вы А в чем своей. вам выражение не понравилось? Машонки или Но. Я в руках их держу. Так мне не видно под столом. Ну, я, я там не, не виновата. И я не виноват. Что вы не видите? И я не виноват. что вы про срок, про на помощь. Итак, резюмирую. Для горячей вашей Директор Директора вы не зовете, супервайзеру вы звоните, отказываете. Я звонить я не буду. звонить. И э, вам плевать на гражданский кодекс, по которому вы обязаны. Вам плевать на законы Нет, не плевать. Про... Алла, я не имею права, что продавать просрочку. Вот мы принесли свежие, я их пробил. Можете человек сказать, что я должна просрочить продать. Я говорю, что вы не имеете я права. Я договор подписывал о том, что я не имею права продавать просрочку. Можно я вас спрошу, вот это Кто? И вы, и вы кто, я не верю. Где у них бейджик? Бейджик какой? у меня ну, нет, у бейджик, бейджик сломался. Бейджик. Вдруг вы просто там, тетки с улицы. Вам распечатать бейджик? Мне нет, себе. Мне он не нужен. Вам обязан. Потому что меня потом в Одноклассниках и ВКонтакте кто-то находит и написывает. По, по правилам торговли он у вас обязан. А чтобы найти вас в Одноклассниках, достаточно в чек посмотреть. Там Но... будет ваша фамилия. Ну, меня и так Вы глупостные. Ну, а теперь возвращаемся надо. к тому, что... Может, забирать так?